Так пожалуйста, не възьь меня. все взорвался сразу. Блин! Прутики! Прутики! Прутики! Тупые, прутики! Прутики! Да тупые, прутики! Прутики! Здесь есть боль! Страдания! Прутики! Да ты прутик Да тупый! Какую вы прутики? Прутики! Знаешь, а, что как безумие? Знаю, к сожалению, безумие это прутики эти Наконец-то. Всем привет, с вами Серго, или Серга, но это не важно. Важно то, что на моем канале вы увидите гонки, скилл-тесты и еще какую-нибудь дичь в GTA Online. Подписывайтесь, ставьте лайки и бейте в колокол. Ну а мы начинаем. Нет, офидашно. Тут будет боль, сразу говорю. Я уже лайфхач пошел. Так пожалуйста, не възь меня. Чем <соцентральный рост> взорвался так сразу? Меня повело, так ты на этот, не въезжай меня. Не... Так я сам отъехал еще приятно. Да ладно, у меня получилось. Только тут реально есть. А тут надо быстро было ехать. Вот это я плакал. Ради? Эй, когда там будешь вылетать на всякий... и подними морду. Это что? Это как? Это ну, что мне кажется, мы на плаковых <laughs> не доедем либо нужно овер сильно Блин, где у меня сейчас заболтала какая-то... Ну, выезжай. А, ну, ну что, что ты сделал? сделал? Ну, в принципе, братан. как бы спасибо. Все испортил. Ну, ну, да, что ты там стоял, стоял там, блядь. Да потому что я не успел проехать на... Да, иди спорт. ты, прямо. А, Спасибо. О-о-о-о-о, я погнал дальше. Да я тут внутри. Я никуда тут не выеду. Или выйду. Мне кажется, я залайфать. А, нет, казалось. А, я понял. Понял, да. Что там понял? Ты там что-то познал? не веришься? так что в этом мне <селит> инфан нужна, братан Какая инфан? Ну что думаешь, тапки полы-то вылить думаешь? я... В вроде звучит легко это, я пытался, <силит> <силит> у меня не получилось а не <силит> <силит> <силит> тапка маленькая я просто не знаю давай, давай, давай тянись! не отваливайся только. Да. я это сделал. А куда лететь? Ага. Я подожду. Ой, не туда. Нет, нет, так, стояночка. Бум. Короче, когда там все-таки доедешь, да я не респавнишься, а лети дальше. В принципе, можно зареспавнить, но я не знаю, долетишь, что плавники, нет. Ты вообще надо было на нее или нет я погнал так, взял. взял да, да это можно Блин, с платформы. Да, да, Блин, как же ей грустно заезжается в трубе. Давай. О, второе дыхание поймала. Давай. Давай. А! Блин, тупая труба. Леха, мне кажется, я тебе сейчас буду мешать. Я постараюсь. Ничего нового. Я постараюсь не. этого не делать. Я развернул Ну, ну ехай. Бяка. Так-вс. <сёк> Короче, едь по кругу. Да я понял, <сёк> меня там подкинуло <сёк> просто. А. Главное не просрать, просрал. Заново. Ну давай. Долго Да. Делается, но... Ну да, там далековато, да еще и блин, там. Я там главное не вылететь еще мимо. Там прям около конца трубы платформа стоит. Я, Пол... я вот в бок от нее улетел. Я поймаю тебя, брат. Давай, нет, да, Я пытался. Видит Бог, я пытался. Не надо было меня надо, Ну там, на крыше было неудобно выруливать. Да, я понял. Так, ровненько, ровненько давай. Давай, ровненько. Ну, ну, ровненько. Хорошо. Хорошо. давай. Ну, я ждем. Вот, крась. <свят> так, ну... Опять 521. 520 Это кто 20, А, да? Где? А, ну Это да. Сажим торно. Вон, ну, давай-ка. Давай. Не люблю я его, конечно. Но ну, а мы продолжаем гоночки по волрайдам. А у меня в том, что по 21 все-таки делает, хотя взял то 20. что то это как-то подозрительно. Вы? Да серьезно, да я выбирал то 20. А! Я понял. Я, я, я все-таки не туда поехал, да? Ну, чек я взял. Ну ничего, а. Блин, еще и ночь надо было день выбрать. Чрт. Ничего. Вот еще раз боялся. Э, вытянул, вытянул. Так, типа. Ничего не. Да, куда ты падаешь? Может мы пильк. занесло. Зачем на Малграде занос вообще? Я вот не знаю. У меня есть предложение сейчас вернуться сюда к утру. <говорит> ну днем хоть все видно. Это радует. А мя. Да. Давай мы там уже, Ч у него вообще нет поворота? Я там почти доехал до конца. Да, я. Да, ее заносит. Ну, сейчас опять перезапустимся, с двумя часами не только. Ну, нет, кстати, нормально пачка, не знаю, что Ну, меня, по крайней мере, моя щас не устраивает особо. Точнее, не особо она меня устраивает. Так, я доехал до кольца, главное, снова что... ну, нет. Так, вот дальше. А, понял! Так, я пожал и <звук> Взорвался. Блин, ничего не вижу. Шо за, шо за... Давай. Так, так обидно было, ужас. Опять срать. Да, ты куда отцепилась -то? ты? Че? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ну ты мразь. Ну мразь. Леха, там опять такой же. Кажется, труба гнилая. Ммм, да, но. Долго не получилось. Так, хорошо, хорошо. Так, все хорошо. Так, неплохо. Так, с трубу и кругалей накидать. Да, почему она отцепилась опять? Что с тобой не так? Так, можно, пожалуйста, по-человечески обратно, ну, туда. Как у меня горит очаг? У меня один такой. нас тих два. Вот это вот, вот, вот, вот. Я, я там начал ехать по кругу в этом в трубе. Тоненькой. нет, это не спасло. Она отпустилась. Она там ударилась от стык. Невидимый. Вот маленький. И все. Бздык. И бздык. бздык. Угу. Э, да куда ты? Она на крышу у меня ее завернула. Стояночка. Так, ну-ка. уже руки припотели в хлам. Здорово. Сидули. <связывая> Я вот даже по этим волрайдам привык ездить на этой машине. Я уже с них даже не светаю особо. Договорился. А Ой, как я идеально проехал, а пожалуйста. Пожалуйста, я хочу проехать в этот трубе Дайте мне это сделать. Ехай, ехать, давай, давай, давай, давай. Давай. Только не не надо мне говорить, что там сейчас жопа какая-нибудь будет. Фу. Я взял этот чек. Димаш. Оп, я тебя подожду. Думаешь? У меня все начала на <губ> <губ> <губ> Ну у меня она сейчас тоже была, но потом у хоп, так я ненадолго пропала, и у меня просто с первого раза это все Я уже почти все коробки разбомбил. Что, уверен да ну, ладно ну так го нет всерго <coughs> А, а-а-а. Э, я ч-то не туда. Я ч-то совсем не туда. ворот не туда, блядь. А как тут надо было? Не знаю, просто доехал, да. Ааа, я нашел. Там был.. Изи вин. Узенька, да, да, да, блин, тоже, б**. блин, тут еще влагает в другую сторону, мне это не особо привычно. Оп, попал, оп-оп, героиня, оп-оп, героиня, оп, оп, героина. оп, оп героина ой ой ой ой ой ой ой ой гоночку. гоночку. это ой ой ой ой ой ой ой ой Ай ай ай я ай поп я дальше еду дальше! Давай, давай давай давай давай! Так не слетай! Блин! Прутики! Самые прутики я их ненавижу! Я их просто ненавижу! Да прутики прутики! Предпоследний усадил! Что ты сделал? Так, рутики. Снова вы. Опять последний. Да блин! Она не подняла. Да блин, да куда ты? Что? Йо, твою ма. Давайте. Вы не будете меня. о, хо Твою-ма! Там сможет она вертикальная. Так. Так. Я слетел, со пирали Так, дай, может, а тут это. Так, нет, да, нет, нет. Нет, так иди-то Только ПРУТИКИ Ты опять вот предпоследний ПРУТИК, как ты меня бесишь Ты меня укусил у ну, меня теперь в по последний В смысле я тебя укусил? У меня теперь в последний ПУТИК ПРУТИК? ПРУТИК твоя ПРУТИК а -а -а -а. Болезнь опять Я так понял, но я тут не кусал Ну и Ну только тогда, когда вэпли да? Тупые прутики. <свист> да блин. Так, прутики. Так. Так ты чё тупо? Последний. Просто последний. Прутики. Я пошел их <свист> Да опять последний прутик! <свист> да. Она как будто поэлектрическая стала. <свист> да тупые прутики! <свист> <связывал> да опять последний, да ч за херня? <связывал> Нет, <связывал> меня спираль снесла вот, я, я по всем крутикам там пропрыгал, но я проехал <связывал> Так, так, хорошо Дюйм, <связывал> брук! <связывал> <связывал> Нет, щас. Прутики! Здесь нет прослов. Здесь есть боль. Страдания. И прутики. И прутики тоже я. Да мать. в смысле? Да ты прутик. Да... Знаешь, <с только в зуме> знаю, что как я... безумие? Знаю, кто же, безумие, это прутики какие-то там... То, что да. <свист> Короче. Сделать, что Нет, ситуация. Я врезался в прутик. <свист> Меня перекрутило. Я приземлился обратно на колеса на эту херню. Я поехал дальше. Я врезался в последний прутик. <свист> <свист> Мне кажется, это и называется победой. Да идите вы. <сех> <сех> <сех> да ид ⁇ м. Еще рванул. <сех> <сех> да. Так. Так. <сех> да почему? <сех> да тупые вы, прутики. <сех> Можно-то воде это, <вроде>, это прутики. <сех> прутики. Да мать твою. Да твою ж мать! Здесь, наконец-то. Спустя грёбаный час. Что за финиш. Пожалуй, это последняя гоночка на сегодня, а то я уже измотался. Леха уже вообще ушел по делам. Что, всем удачи и пока.